Сколько народу стремится к да. Сегодня базар! Да нет, нет, нет! Сегодня наш пресветный емир будет творить свой милостивый суд. Держите его, держите! Это сыр греха!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 И пожертвуй что-нибудь еще на украшение мечеть его, слава Аллаха, Который сохранил тебя в пути от разбойников. Во-во-во! Йорем Кетамандиде! Благословить тебя! Стой! Стой! Йорем Кетамандиде! Кетказалекруй майманы! Стой! Стой, Стой! А кто будешь платить последу за, за твоего Ишака? Да. Кто будет платить пошлину за тебя? Если ты едешь в гости к родственникам, значит, и шаг твой тоже едет в гости к родственникам. Плати. Верно, верно. Он мудрый начальник. У моего Ишака в Бухаре действительно очень много родственников. Да. Иначе мир давно полетел бы с А ты за свою жадность попал бы по на кол. Сегодня ты, ты у меня попадешь. Я тебя знаю! Сегодня суд нашел владыки мира. Сегодня. Да, если не придешь, тебя приведут со стражей. Аллаха не опускай в воду кувшин. Ты спугнешь ее? Кого? Птицу. Где? Вон там я вижу птицу. прекрасней которой нет в мире. Да где? Это? Ты спугнешь ее?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 Человеку. Вот с полчаса выписать давай, не можешь. Давай сюда. Да, давай. давай. Давай, давай, давай. Давай, руку. давай. Довай руку. веревку, Ну, скорее верёвку давай. Скорее Постой, верёвку. Постойте. Что вы делаете? Что вы делаете? Человека спасаете. Разве вы не видите, что это богатый человек. А вы давай, давай. Разве да, так да. надо? А как же? А, а вот. Смотри. Смотри. Видал? Ага. Вот как надо. А вы давай, давай. Утонул? Ничего. Набери. бери на, на, на, бери. Смотри, смотри. Смотри, смотри. Смотри. На, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на. Бери, бери, бери, бери, бери. Вот как надо спасать богатых людей. Вот теперь утонул. На, на, бери, на, бери, бери, бери. На, на, на, на, на, на, на. Ничего не утонет. На, на, на, на, на, на, на. Ты мой спаситель, подойди сюда. Я щедро вознагражу тебя. На Впрочем, я мог бы выплыть и без твоей помощи. Стой, вот тебе полтоньга, купи себе миску Плова. <Да>. Великий мир, объявить решение, которое я читаю на его лице. По имя Аллаха, милостиво милосердного, повелитель Плаверных и наш владыка и мир оказал всему кузнечному ряду великую милость, поставив на проколение к ним стражников, и тем самым даровал своим подданным возможность благодарить пресветлого мира и ежечасно. А мудрый мир. А Умный из Умный мир. Умный мир. Умный мир. Умный мир. Умный мир. Умный этого и мир постановиться изволил. Кузнецу Юсупу, дабы внушить ему слова покаяния, даровать 200 плетей. Ну вот, кузнец и дождался справедливого и многомилостивого суда нашего мудрого эмира. Идите, идите, почтенный Джафар, и мир выслушает вас.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 И великодушие его безграничные. Хотя срок уплаты долго уже наступил, но и мир дарует горшечнику Ниязову отсрочку. Целый час. восхвали же великую милость мира. Горшечник Неязав. О, великодушный и мир. О, добрый и сдобришь хар хар хар хар хар хар хар над великодушнейшими, самый великодушный, Амир! <связывая> мир гневается. Берись на его и шакалов. А, гневается! Ай-яй-яй-яй-яй-яй!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 Вот значит куда это ты? Добрый человек. А что? Разве здесь место для Ишака? А этот Ишаг непростой шаг. Он просил показать ему с высоты дворец и мира. Все равно нельзя. Иди вон туда. Туда? Ага. А здесь нельзя. Конечно, нельзя. Ну, в следующий раз я тебе покажу дворец. Хорошо, очень хорошо. У бульбульцы делались большие успехи. Зачем ты положил перед Ишаком эту книгу? Ш -ш -ш. Я учу его грамоте. Как же это может быть, чтобы Ишак научился читать? Так это же Ишак непростой простой Ишак. Аллах снабдил его острым умом и замечательной памятью. Вот только он не может страниц переворачивать, приходится мне самому. Однажды Эмир позвал меня и спросил. Можешь ты обучить моего любимого Ишака грамоте? Так, так. Попробую. Покажите мне его. Мне его показали. Я проверил его способности. А -а -а! И говорю, о, пресветлый мир, это замечательный шаг. Он не уступит остротой своего ума ни одному из твоих министров. Ни даже тебе самому. Я берусь его обучить. Он будет знать столько.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 Кто мне даст 400 таньга? Кто? А? Ну? Со мной долги не пропадают! Расследи! Нет у меня денег! Может, примешь от меня эту тюбетейку? Она новая! Рахмат! Прими от меня! Рахмат! Рахмат! Рахмат! Рахмат! Рахмат! Рахмат! Рахмат! Рахмат! Прими от меня поезд! И от меня вот возьми! Насреди. Рахмат! Возьми насредить! Возьми, возьмите! от меня насреди! Рахмат! Денит! От меня! Приви! Начереты! Не от меня, Важи! На он! Насреди! Рахмат! Среди! Рахмат! Рахмат! Рахмат! не совсем сношены, продам дешево, всего 33 танги, 5 за калоши, 5 за то, что дешево, 23 за то, что с бедняцкой ноги. <связывая> Мирская голова, но и мир никого не напоит вовек. А это напоило пять тысяч человек. А вот пояс, пояс совсем новый. Не берите пояса целого до нового. Сквозь него не видно ничего, а берите стираной. А главное с дырами все устройство мира видно сквозь него. Нет? А это ты продаешь. А вы говорите, давай, давай, давай. А, сколько ты хочешь за всю эту кучу? Дешево! Дешево продам! Короплюсь, ухожу! Иди сюда! Бери за все 400 таньга! Ты сошел, сюда! Вот тебе 200 таньга! Двести? Да! 250. Посмотри на моего Ишака! Даже он смеется над тобой! Двести семьдесят Аллахом, я переплачиваю вдвое за этот товар! Вот тебе триста тенга! Четыре! Триста двадцать пять! Четыреста! Четыреста, 350! четыреста, триста четыреста, 300 семь, четыреста, триста восемь, четыреста, триста девять, согласен? Ладно, ладно. Скорей, скорей, скорей, скорей. Ладно. Всегда терплю убытки по собственной доброте. фальшивая. Фальшивая? Ага.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 Получай долг горшечника. Расписку. Твоя? Я. Моя. Смотрите. Чужезепец, скажи мне твое имя, чтобы я знал, кого мне благословлять. Да, скажи мне свое имя, чтобы я знал, кого проклинать. Богдаби? Тагеране, Стамбуле и Мекке. Везде меня зовут Насреддин. Спасибо тебе, Насреддин. Лягушка. Насреддин не может быть. Насредин. На да. В бухаре у нас М -м, не может. Быть. Султан турецкий писал нам, что отрубил на Насредину голову. Писал. Хан Хивинский объявил, что сорвал с него кожу. Да. А шах иранский разрезал его. Поймать.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 Но пусть повелитель спехит, ибо за этой серной охотится. Кто осмелился? На середин. Что? На середин. Опять на середин. Эй, Арсленберг, сюда! Чтоб эта девушка завтра утром была доставлена к нам. Я хотел сказать, что я, я... Смотри, смотри на него, как дрожит эта звезда. Ей, там, наверное, одной очень холодно. Я давно тебе хотел сказать, я очень. У моего Ильшака на хвосте столько репейников. Он обобрал все репейники от самого Дамаска. Хазбулани, Хазбулани, Икибет и Ханбулады, Икибет Ты понимаешь меня, да? Ну откуда это известно? Куда следует тянуть свои губ, Куда не следует? Универсайнг, криза, я в Буладе, Дильбан Дильбан Буладе, Дильбан Дильбан Буладе, Дильбан Даже от дыман я Юрчунь вот там! По повелению мира! Открой! Это за тобой! Иди! Спасай тебя, любимые! Мои В твоем саду! Прекрасная роза. Ее мир пожелал украсить этой розой свой дворец. Где твоя дочь? Помогите, отец, отец. Иди с тобой, девчонка. Подожди! Мы хотим взглянуть.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 نا پریش دی تیویه سموه پساید نکل چه هم جانان قرادر کز لریم سرم اقوی چه هم جانان قرادر کز هر به جان قصد یه ‫یان قصدیگر واقم بلا در سوز لریم ‫خاشگر پیوست بوسه عثمانی گردان کلور ‫خاشگر پیوست بوسه عثمانی گردان کلور я oh, we... А на середину еще в бухаре. Он не пойман. И мир гневается. Если вы мне не поймаете на середину, клянусь Аллахом, и мир повесит вас. А тот, кто поймает, получит награду за голову насреду. Угу. Три тысячи И вот тебе? Подоблестный воин, пропустить меня к женам мира. Нельзя. Не никого пускать во дворец. Идите, гадаю, идите.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 Ты узнай, где скрывается насредин, и скажи мне, мне надо с ним посоветоваться по твоему делу. Хорошо, я постараюсь найти насредина. Я я Ты на середину не видел? Нет, не видел. О женщина, В горе тебе! Ты уже занесла над тобой свою черную руку, но я знаю способ предотвратить ее. Ты узнай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 Стражники, стражники, стражники! Нашел, нашел, нашел, нашел! Он на базаре. Да. Он на базаре. Да. Найди. Да. Он переодет женщиной! А. -а, -а. Награда моя? Три тысячи тенга. Ладно. Эй, стражи, заберите э, награда моя! Скритись, читанья! Скритись! Пока его! Выдать! Выдать! Выдать! Наш Ширжан позорят ряды белого дня! Этот возмутитель спокойствия, кто победитель Бухары, мы вас. Что происходит в Бухаре? Базар! Базар! Базар! Базар, что ждут! Всегда такие базары! Базар! Базар! Как же я теперь, как же я теперь доберусь до дворца? А зачем тебе во дворец? Да будет тебе известно, что я знаменитый мудрец, лекарь и звездочет. и приехал сюда из Багдада по приглашению самого Эмира. Меня зовут... Гусейн Гуслия, Гусейн Гуслия, Гусейн Гуслия. Неужели ты есть тот самый Гусейн Гуслия? Тот самый? Несчастный! Пропала твоя голова! Пропала твоя голова! Как голова? Разве ты не знаешь, что все это из-за тебя? Как? Попробуем тебя спрятать. Пойдём. А, да. Прячься, Что случилось? Зачем ты меня прячешь? А -а -а. До ушей миру дошло, что ты, выездя из Багдада, поклялся проникнуть в него гарем а -а -а. и обесчесть его шоу. Я в горе! Да что ты, я никогда не, не говорил ничего такого. И потом, я же уже стар. Ну, зачем, зачем же мне в гарем?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 о, а помоги! А помоги мне добрый вызываний! Чем же я тебе могу помочь? Чем же я тебе могу помочь? Нет. <г each other> Нет, не то, не то, не то. Есть! Нашел! Нашел! Нашел! Вот! Здесь твое спасение! Смотри, смотри! Вот сейчас! Вот! Вот оденешься! Оденешь это женское платье! Пожалуй! Можешь укрыться под этим покрывалом от стражников и вернуться обратно в Богдан. Награду за его голову. Десять тысяч таньга. И горе вам! О, уминачили Чуфиков, набиватели своих бездомных карманов. Вот скоро приедет к нам гусень гуслия, которого мы выписали из дада. Мудрец, звездачок и лекарь. Хвала, солнце, вселенной. Говори, к вратам дворца прибыл человек именующий себя мудрецом из богата. Костаин Гусия. Пропустить его, позвать сюда. Йолу! Входил ли он сегодня к женщине? Пусть и мир ответит своему несёжному рабу! Сегодня? Нет, мы собирались, но ещё не входили. Ох, слава Аллаху, что я пришёл вовремя. Подожди, подожди. Гусейн, что ты говоришь? Слава Аллаху, что я пришел вовремя! Что-то непонятное? Да будет известно великому Эмиру, что вчера ночью я увидел, что звезды расположились угрожающие для мира. Звезда Аль-Кайм, означающая жало смерти, стала напротив звезды Аш-Куала, означающей сердце. И пока не изменится расположение звезд, мир не должен казаться женщиной, иначе Демир не его неминуемо. Я как раз сегодня в наш Гавен Привезли одну девушку. А? Забудь о ней! Забудь о ней! Пока не изменится расположение звезд, иначе, иначе ты погибнешь, и народ твой сиротевич. Благодарю тебя.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 Об этом ли пояс сожалел великий мир? Тот самый. А? А -а -а. Всемогущий Аллах. Ты поистине великий мудрец. Возьми себе награду этот пояс. Насредин пойман. Я поймала.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 Может быть, и эта чалма твоя? Моя! А сапоги? Мои! Книга моя! Чё мои. Ты? Может быть, и этот поезд тоже? Бой! Бой! Бой! Бой! Обманщик! <соскотворщик> вот! Пресветлый владыка воочию убедился, кого он видит перед собой. Сегодня этот лживый и презренный старик говорит, что я присвоил его имя. А завтра...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 Узнаю его настоящее а, имя. Ну что ну, ж, ну что ж, возьми его себе и узнай, при помощи пыток, кто он такой. Ответь мне, Гусейн Гуслиян, куда девался этот нечестивец, насредит. А? О великой владыка, он знает, пока я в Бухаре, ему здесь делать нечего. А, а скажи.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 Связа твоего гарема, Гюльжан, умирает. Как умирают, а? <плышев> <клышев> Что она умрет? Это очень опечалит нас. Ведь мы еще ни разу к ней не входили. Ну, Сэн можешь ты вылечить Гюльжан? Я должен, я должен ее посмотреть. Посмотреть?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 Спаси меня, Гусейн Гусилья. Будь спокойна, Гюльчан. Я, Гусейн Гусилья, спасу тебя. Он спасет, он непременно спасет. Непременно. Непременно. Спасибо тебе, Гусейн Гусилья. Выздоравливай. Он исцелитель болезней. Собака! <свисток> Очень хорошо. най Послушай, Гусень Гусев, <связать> тебе сегодня придется опять покричать. Ничего не поделаешь. Зато я тебе придумал такую пытку сдавливания головы с помощью веревочной петли и палки. Будь ты провокает, да упадет тебе камень на голову. Видит Хорошо, хорошо. Но только помни, ты должен кричать так, чтобы тебя слышал весь дворец, а не так, как в прошлый раз. С, с, с помощью чего? А? С помощью чего? Петли и палки. Не так, не так. Ты кричишь лениво. А здесь опытны в подобных делах. Если в твоем голосе они почувствуют притворство, ты попадешь в руки настоящего полноценного. Вот как надо. где мне взять такую глотку? Ничего, ничего, ничего. Петля. Павха. Успокойтесь, это наш гусейн-гуслея. При По помощи веревочной петли и палки. Какая хорошая пытка. О, презренный оборванец. Да прогрызут тебя заживо в могильные черви. Да пошле да лах тебе. Пьяву под ноги, чтоб ты поломал себе там ноги! Ай-яй-яй, за что ты на меня все сердишься? О, я опозорил твое имя или опорочил твою учёность? Вот, смотри, это Эмир прислал их гусейну Гуслия за то, что он вылечил девушку. Ты! Ты вылечил девушку? Вылечил? Ну, что понимаешь, ты невеста, плут голодаж!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 Разве вы не знаете? Нет, нет нет, не нет. Знаете. нет, нет, Когда звезда падает на Землю, <с bilis> она рассыпается на мелкие серебряные монеты. Даже даже. А эти монеты собираются. Я даже знал людей, которые обогатились таким способом. Сюда? Мы бы сразу разбогатели. Ты слышал? С... Слышал? Поймал? Поймал! Ничего, Гильжан. Сейчас я их уведу. Все будет хорошо. А потом ты пройдешь одна. Нет, ничего ничего, ничего, ничего, Жди меня в чайхане у чайханщика Али. Двадцать три здесь. Я не мог обнаружить его нигде! Гусейн, Гусейн, ты пройдешь с нами в опочивальню,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 Повелитель Бухары, Луна и Солнце Вселенной, взвесив на весах справедливости прегрешения по укрывательству богохульника и возмутителю спокойствия насредина, остановиться изволил. Горшечник Анияда и, и всех прочих укрывателей лишить жизни через отделение голова от толща. Если же кто из осужденных Укажет место пребывания насредина. Тот не только сам будет освобожден, но и всех прочих от всякого наказания освободит. Отжасть ты княз, не можешь ли ты указать место пребывания насредину? Нет, я не скажу, где находится насредине.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 Повелитель Бухары сказал, что если он откажется казнить главного укрывателя, которого я сейчас укажу, то и эти стоящие уплахи будут освобождены. Так ли я сказал, о повелитель? Ты правильно сказал, Усейн Гуслия. Мы даем в этом наше эмирское слово. Вы слышали, о жителе благородной Бухары? Эмир дает в этом свое слово! Покажи скорее этого главного укрывателя. Самый главный укрыватель Насреддина. Ну, ну, ну. ну, ну, ну. Это ты, Эмир! Ну, Эмир, прикажи отрубить себе голову. А? Эмир обещал освободить осужденных. Вы слышали слово Эмира! Свободу осужденным! Назрети! Свободу! Свободу осужденным! Свободу осужденным! Надо их освободить! А вот разбунтуется! Турецкий уже отрубил мне голову. Наш брат султан Турецкий писал нам, что отрубил этому бродяге голову. Однако От... он жив, надо избрать более верное средство. Лучше всего сжечь живым на косты. Вот-вот, так со мной поступил однажды ханхивинской Поистине ваши головы подобны перезрелым тыквам. Скажи мне, а тебя когда-нибудь топили? Топить? Вот топить меня еще никогда не топили. Вот единственно верный способ. Завтра днем при всем народе утопить в лабихаузе.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 Подождите, я хочу вам сказать! Я хочу вам сказать... Что? Ш -ш -ш. Вы потащите меня на своих спинах. Ну да. Как жалко, что здесь нет моего Ишака. А что? А что? Он был лопнул от смеха. Она подожди. Пока. Фу! Устал. Отдохнуть надо. Тащи, твоя очередь. Торопиться надо. О, доблестные воины, подождите минутку. Я хочу прочесть перед смертью молитву. Читай, это да недолго. О, всемогущий Аллах, делай так, чтобы тот человек, который найдет закопанные мною 10 тысяч тайга, Отнес бы одну тысячу в мечеть и поручил молиться за меня в течение года. Несите меня дальше. Предаю дух мой в руки Аллаха. Мы отдадим мечеть не одну, а целых три тысячи тайга. Мы не злые люди. Скажи нам, где спрятаны твои деньги?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 Король, пока мы сбегаем за деньгами. А я разделим поровну. Слава Аллаху, слава Аллаху, слава Аллаху, слава Аллаху, слава Аллаху, слава Аллаху, слава Аллаху, слава Аллаху. Э? здесь -э -э. человек. А что в этом удивительного? Как что удивительного? Зачем ты забрался в мешок? Значит, нужно, если забрался. Может быть, я посадил я в мешок насильно? Насильно. Стал бы я платить 600 таньга, чтобы меня посадили в мешок насильно?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 Тот, кто носит медный хит, тот имеет медный его поцелуй подхвост моего ржака. Тащите! Тащите его скорее! И так опоздали вы ленивые псы! Ну, живо! Тащите! Тащите его! Почему они медлят? Почему нет сигнала, а? Средин боли не пребывает в живых, Свершилось, нет больше Возмутителя спокойствия. Нет больше нашего наследника. Умер Насредина. Ой, Почему? Ой, Почему? Ой, Сигарев. Ой, Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? А как же я буду жить, если Почему? Я... Ассредин. Ассредин. Ассредин. Ассредин, а? Ассредин. Ассредин. Ассредин. Ассредин. Ассредин. Ассредин. Ассредин. Ассредин. Ассредин. Ассредин. Ассредин. Ассредин. Ассредин. Ассредин. Ассредин. Ассредин. нас. О, жители благородной Бухары, мы с Гюльджан должны уехать незаметно, а то стражники вообразят, что все жители решили покинуть Бухару, закроют ворота и никого не выпустят. Расходитесь же по домам, пусть будет спокоен ваш сон, пусть никогда не нависают над вами черные крылья беды. На дым Прощается с вами. Надолго ли? Я не знаю сам.